Можем коснуться опять-таки вопросов для лучшего понимания опыта современных нейрофизиологов, да? И к чему мы придем? К тому пониманию, что ум играет над нами злые шутки. То, что мы называем умом, сознание, имею в виду. Тогда ведь действительно в жизни вся ставка почему-то у людей делается на мозг. Но ну, это сознание, э, скажем так, не мозг наш, э, мозг — это всего лишь функциональный орган. Сознание, э, да. А сознание, оно ведь формирует нашу, как говорят, Личность психологи, да? То, что мы воспитываем в себе, а воспитываем мы сами своим выбором, что мы выбираем. Ведь у нас в жизни много примеров, даже в детстве. Но что-то нам акцентируется, запоминается, кого-то мы копируем, и таким образом мы развиваемся. Что стоит за этим на самом деле? Вот если разобрать, что такое сознание mm -hmm. и что такое Личность, да? Вот мы затронули интересную тему, хотя о ней много говорилось, о ней много писалось, есть и Аглатра, есть и масса других источников, и много святых, которые затрагивали эту тему, она действительно интересна. Мне впечатлило в свое время исследование ученых о том, что мозг говорит нам заранее, что делать, так он еще и говорит о том, что мы сами приняли это решение. И вот ты понимаешь, что просто разыгрывается спектакль. Спектакль. Сколько хочешь спектакль. ролей сыграется для тебя Сознание лишь, крутит вот. спектакль для тебя. И вот здесь ты отметила. А вот многие люди, к сожалению, не понимают, кто такой ты, кто такой я, понимаешь? Вот свое я. Для кого разыгрывается спектакль? Ему, он всегда является не просто зрителем, а участником, неотъемлемой частью. А, ведь э, у всех людей, а работает идентично. Ну, у кого-то оно более развито, напичкано всякими знаниями, у кого-то менее. Но сценарий, шаблон один и тот же. Человек мыслит не словами, человек мыслит картинками и действиями в глубине. Потом, на большем плане, оно переходит в какие-то слова в образы и все остальное. По большому счету, человек даже не подбирает слов, когда говорит. Он пытается найти определенные слова. Вот любой может задуматься, а как он говорит? О чем он mm -hmm. думает, да? Вот откуда появляется мысль, как она приходит? Отважь, работа сознания — это опыт, практика, это, ну как бы, ну, постижение, процесс воспитания, самовоспитания, саморазвития или развития, не имеет значения. Ну это накопленный багаж определенных знаний. И вот ими я руководствуюсь. Если я не знаю какого-то слова, я его не буду употреблять. Это действительно так. Но с откуда и каким образом формируются слова, которые воспринимает другой человек, которые воспринимаем мы. А, каким образом в нашем сознании, сознание разыгрывает нам целые спектакли? Ведь часто какую-то ситуацию, которую мы пережили в детстве, ну, нам постоянно проигрывается, mm -hmm. особенно эмоционально нас цепляющая. И она продолжает нас, скажем так, раздражать, удивлять или еще что-то, вызывать эмоции. И люди часто возвращаются к этим ситуациям, uh -huh. которые прошли абсолютно правильно, бесконечно, прокручивают, переживают. А что происходит и зачем? Сейчас мы перейдем немножко, скажем так, ну пусть это будет метафизика какая-то, да? Вот. Кому как нравится. Но если разбираться в данном процессе, скажем, не из позиции вот строго нейрофизиологии, потому что там скучно, uh -huh. пошел импульс, так -со сработала сработало, нейрончик возбудился, это бред. Химические процессы и физические, которые происходят, это следствие тех невидимых процессов, которые являются, ну скажем, надстройкой над нашим сознанием. А в нашем сознании я бы сравнил со сценой, которую мы лицезреем. А вот тот, кто лицезреет, вот это и есть Личность в действительности. И вот Немножко отвлекусь от темы, духовная практика, как раз, или молитва, она должна выполняться от тем, кто лицезреет зрителям, но без вот этих актеров на сцене. Вот тогда проходит все очень быстро, и тогда действительно человек постигает духовный мир. Ну и а теперь возвращаемся опять-таки к процессу, скажем, нашего театральщики. Часто и густо. Мы наблюдаем, как в нашем сознании даже двое, трое людей спорят. Да? Yeah. А сознание может порождать все что угодно, любые сцены. И мы отводим себе роль, вопрос, а мы ли отводим себе роль какую-то? Кто отводит? Отводит на самом деле сознание. А, и самое интересное, что даже в этом споре она отвела нам роль как зрителя. Что мы должны и куда мы должны приложить свое внимание. Ее больше ничего не интересует. Сознанию интересно, куда и как мы вкладываем, и с какой силой, и как долго оно удерживает наше внимание. Больше ничему ее не интересует. И вот чем больше мы внимания укладываем в эти картинки, в нашей черепной коробке происходящей, тем дальше мы от Бога. В этом и есть, скажем так, парадокс жизни. И нам кажется, что мы живем. Раз мы думаем, мы общаемся, вот мы сосредоточены над решением какого-то вопроса, или мы переживаем какую-то эмоциональную ситуацию, или мы готовимся к встрече с кем-то и начинаем выдумывать, обговаривать того, чего нет. Конечно, мы планируем, но люди просто не понимают, что это прописанный сценарий, скажем проще, для них. А режиссер тому от. Самое интересное, мы коснулись режиссёра. Режиссер, да, да, можно да, его да. назвать системой, но так проще, да, это целая система, да, да. частью которой, как вот гребницы, да, является наше сознание. Но можно назвать это дьяволом. То есть режиссер это как раз и есть дьявол, а наше сознание — демоном. Или в связи с тем, что их там масса, ну, демонами, а, но ну, благодаря ему нашему сознанию. Мы общаемся в этом трехмерном мире, мы его и познаем и тому подобное. Слава Богу, сейчас мы можем называть вещи своими именами. Почему? Потому что немножко физика развилась, немножко люди грамотнее стали. Они прекрасно понимают, что даже тот же трехмерный мир, он не является, скажем, исключением. Многие физики, они уже скажем, по стиле, действительно понимают и осознают, что трехмерных миров, таких как наша Вселенная, может быть множество в бесконечности. Понимаешь? А наша Вселенная ⁇ это всего лишь одно из маленьких проявлений. <музык>